О, Алиса, покажи, какие у тебя камушки в руке. Ой, какие красивые камушки. А где ты их нашла, скажи, доча? Э, в в песте. Где? В писте. Да ты что? А как ну, ты Ну, мы играем в золотые стачки. А, а, и ты их там нашла? Ну, да. Просто до них тоже их искал. Где искал? Ну, в песте тоже. Тоже? Да <с...> ты <с...> что? Ну, понятно. Ну, а ты нашла первое, Да. А он где их нашел? Тоже в пещте. Ага, понятно. Мы в разном парке. Понял. Ну в разном парке, да, были? Да. Окей. Ну что сначала, сначала в этом, потом в этом, а потом вернусь. Да? Да. Ну классно. Ну красивые камушки, молодец.